Когда идет посвящение в какую-либо традицию, человеку дается как бы новое имя. Да? это во всех традициях, во всех святоносных традициях это всегда так бывает. И не только светоносно. Нужно это для чего? Социальное имя человека как бы перепрописывается его имя, присутствие перепрописывается на другом канале. Что в христианстве новое имя, да? Что в любой другой? культуре Новое имя, в славянстве тоже новое имя, дается новое имя, жрец дает посвящаему новое имя, которое отпечатывается у него на будхиальном теле, и по этому имени, по этому вибрационному ряду он подсоединяется с каналом божества, который дальше его начинает вести. То есть, как бы ставится печать на человеке, этот человек мой, я за него отвечаю. Значит, соответственно, если человек приходит в какую-либо традицию, вы же не младенец, которого крестили, не спросясь, да? вы же пришли наверняка зачем-то, понимая, в какую традицию вы пришли. Но любая традиция всегда оставляет за собой право трижды проверять своих адептов на прочность. То есть как минимум трижды. Вообще раньше была семиступенчатая структура проверки, семиступенчатая структура посвящения. И чем выше поднимался неофит, тем тяжелее было прохождение. В том числе и искусы, в том числе и провокации, в том числе и физические какие-то ущемления да, с целью, а выдержит вообще или не выдержит? Он верный или неверный? И понятно, что если неверный, да, то либо печать снимется, либо неофит уведется на такие нижние позиции, где он вряд ли на что-то может рассчитывать. Вряд ли на что Вообще, не знаю, вы подумайте, вот такой отказ от силы, которая вас вела какое-то время, вы уже были с ей довольны, да, этой силы, да. вот такой вот на ровном месте, вообще по-русски по называется предательство. Подумайте, насколько а это я нужно. Решила, что я начал а у меня начали сниматься вот эти печати. Нет. Нет. Но школа никогда не будет снимать печати без как бы, договора, без разрешения того, и той, и другой силы. При этом, при всем школа никогда не возьмет на себя ответственность за снятие ваших печатей, сохрани Боги. меня просто да. как бы, в любом случае инициация подсоединения к эгрегору. Угу. Ну, это так поняла. Ну культу, да, можно культ назвать эгрегором, потому что культы стоят немножко повыше эгрегориальных систем. Это культа. культы. Угу, то есть это не эгрегориальные Надо эгрегориальные системы. Эгрегором это становится, когда она внедряется в социальный мир, проецируется да? на различных уровнях, Там сложная математика, вы не вникайте пока. Другое дело, у вас нет основания обижаться на свой канал, ну, то есть это истинный канал. То есть это... Вы знаете насколько он истинный или нет, вы можете решить только тогда, когда вы на нем поработаете, да? вот когда вы будете уже на нем достаточно плотно и хорошо стоять. Но если вы все-таки примете решение выйти из этого канала, то правило у нас достаточно простое которое хорошо сформулировал Иисус Христос в, в вернее, да, в культовой книге Булгакова. Отрезать может тот только тот, кто подвесил. То есть только тот жрец, который дал инициацию, может эту инициацию снять. Или жрец того же самого культа. Ни вы сами в одно лицо, ни я, не имеющий отношения к вашему каналу никакого отношения, делать этого не будем. Никогда. Потому что это нарушение всех правил, всех договоров. И моя школа не будет так рисковать, у меня люди, я за людей несу ответственность. Да? Если я допущу хоть раз такую вольность, да, моим людям, приходящим ко мне в школу, может ну, скажем так, они прийти достаточно приличный обратный удар, я людям так рисковать не буду. Поэтому ваши отношения с вашими божествами это ваше личное дело. В моей школе учатся всякие. И христиане, и мусульмане, и светлые, и темные, и язычники, и атеисты, всякие. Да? Потому моя школа и существует, потому что она не религиозная, она Но магическая. Не к Нет, ни в коем случае. То, что мы изучаем скандинавскую традицию, да, мы ее изучаем, потому что она более полная, и на этом учении можно потом понять любой другой культ, а не потому, что я хочу вас подсадить на пантеон скандинавских богов. Я вам еще, я вам еще два раза буду отсоветовать, даже три раза буду вам отсоветовать это делать, потому что у скандинавских богов у них очень жесткие требования к своим адептам. И договариваться с богами всегда человеку приходится самому. Я лишь расскажу, как, я лишь вас подведу, познакомлю, а дальше договариваться, вы будете сами. И ни в коем случае ни, никогда никого насилить, никогда. Но также с рунами мы параллельно изучаем тар, да, которая никакого отношения к скандинавтике не имеет и так далее. И любые другие системы, которые постоянно изучаем, это не, совершенно не мешает нам продолжать наши магические изыскания в совершенно различных областях, потому что мы, школа, не религиозная. Не религиозные, да? И к вашему каналу ни в отношения внедряться в них ни в коем случае. Вот. Поэтому попробуйте просто пересмотреть свою позицию. Школа, школа магическая, она инструменты, да, она вам инструменты даст, которые вам помогут правильнее понять ваш канал, которые могут вас, вам закрепиться на этом канале. Пройти остальные уровни испытания, подняться по иерархической лестнице в большей степени. Скорее всего, да, вы его неправильно истолковали. Не повторяйте ошибки ваших, наших всех предшественников, да, которые из язычества, например, уходили в христианство. Предать своих богов проще простого, а установить контакт обратно очень сложно. И Не надо обижаться, что потом не верят, потому что мы предавали их столько раз, сколько вообще можно предать. Да, скорее всего, как да, скорее всего, как, как испытание. Поэтому вы повинитесь, вы повинитесь да, и, и попросите еще информацию, чтобы вы правильно научились понимать все сигналы, которые даются.